Я думаю, что ни для кого не будет секретом, что нет никакого университета НКО, нет никакого института НКО, ни, ни в одном из действующих институтов или университетов нет факультета НКО. То есть на сотрудников некоммерческих секторов, а, все секторы не готовят специально. И по большей части все тренеры в нашем секторе – это самоучки. Или, скажем так, пришли из каких-то смежных секторов там или каких-то ведомств смежных. А вот именно а, благотворительный фонд гарант тем и, скажем так, тем его вклад и ценен, что они взяли на себя вот такую миссию а, систематизировать и скажем так, подпитывать нас Потому что ну, не, не, не, не бывает же так, что ты как один раз что-то при, придумал, и с этой придумкой ты всю свою оставшуюся жизнь идешь к людям. Эффектов масса. И я думаю, что я буду не одиноко, <саспорядок> сказав, сказ, что благодаря именно программам благотворительного фонда «Гарант» по обучению наш, нас тренеров э – не только мы свои собственные НКО стали более, они стали более экспертными, более сильными, но мы и сектор своих регионов, скажем так, их компетенции подняли на более высокий уровень.